Привет, и Ютубов. Сегодня будем заниматься ревизией старого крана и переделкой его под шланг, под душ. И, значит, кто будет покупать новый кран, то, значит, обратите внимание на следующее. Когда вы приходите покупать кран, то вы вот говорите ему так, он чего сделанный? Если соломита, лучше его не берите. Соломита, значит, что получается? Вот у нас была переключатель. Видите, вот здесь вот закипело и сразу вот это треснуло дело. Ну, не сразу, ледно она прослужила, вот вроде все она хорошо было, новенький, когда она все блестела, вот, как проверить это дело? Значит, когда вы приходите к покупателю, например, выберите вот такую штуку, вы говорите, я его беру, убедите меня, что он латунный, если он скажет, царапать, то вот здесь вот взяли, поцарапали, и она будет видно, что если белые, вот такое значит, металл, значит, это соломит, а если здесь поцарапали, я так и выбирал, вот этот например, вот. Вот здесь вот берете там с собой сразу ножичек краса, так вот, вот срапнули здесь. И здесь вот видно, видите, что он латунный. То есть вот такой, вот с такой латуни сделанный. Но он не ржавеет, крепкий и очень надежный. То есть вот такая латунь находится здесь. Он весь с латуни, значит, сделанный. Так и самое главное, мне понравилось в этом, значит, крайне старинном, как говорится, что ничего не исчезает, и ничего нового не придумает. Все, кажется, То есть резьба... Вот я купил вот такой значит, переключатель. На смеси это идет на это самое на усак на это на душ. Вот резьба подходит. Честно, я удивился. То есть она вот в аккурате сюда. Вот. Шах резьба, все кажется, это самое. Я честно был очень удивлен. Пожалуйста, если вам нужен сама просто кажется, кран, вы значит здесь вот поставили какой-то усак, там старый усак или новый, помодней его взяли. Они разной длины бывают, такой, такой, вот этот длинный короче взять надо вам на душ это в ванну хорошо конечно надо на душ сюда вот эта самая вот эта штука переключает на, на душ или на кран пожалуйста сюда душ то есть все этот кран можно переделывать порядок вот она а эту сторону можно такой вот или какой-то другой короче длиннее они разные продаются раз сюда вот и прикручиваем ревизию его Это в сторонку откладываем. Душ в сторонку откладываем. Остается вот это у нас одно. Заодно, конечно, и сревизируем его. Эти открывается просто. Раз. У меня здесь уже так наживено, кажется, все. Здесь у нас вот имеются вот, болты. Выкручиваем их. Уложим сюда. Выкручиваем этот. сюда есть эти просто вытаскиваются здесь вот так вот шестигранники четыре гранники извиняюсь и здесь мы имеем что мы имеем надо вот эту буксу выкрутить ключик есть Ну, ревизию ее делаем. Вот эта гайка снимается у нас. Эта гайка выкручивается. И там прокладка имеется. Ее туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Раз. И выкрутили. Есть. Прокладку эту убираем, другую ставим. Опа. Есть. Ставим сюда новую прокладку. Вот такую. Раз. И гаечка этой... Затягиваем. Порядок. Есть. Это все надо будет почистить. Порядочек. Вставляем ее сюда. Если вот эта гайка сорвана или резьба здесь сорвана, вот элемент она все вытаскивается. Значит, вот такой ключ и крутить не в эту сторону, а вправо, как бы на закрутку. Это выкинул другую. Оп, поставили. Забираем. Итак, я вам показал кран, которому 50 лет. Его можно легко переделать на смеситель. Новые краны такого же типа разбирается и ревизии производится также. По качеству материала, конечно, как вы видите, ему в принципе нет равных. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, делайте комментарии. Всего хорошего.